Здравствуйте, уважаемые владельцы животных Сегодня первый разговор о кошках о содержании, уходе, кормлении, лечении, профилактике Мы начинаем на кухне Почему? На кухне, потому что речь коснется, речь пойдет о питании кошки А сейчас я расскажу, почему и для чего необходимо предлагать вашему питомцу, кошке, траву Зимой, весной, летом. Ну, летом проще. Летом на дачах, может, у кого если есть, если что. А вот особенно в межсезонье. Э, трава посевная. Э, для, чего это, для чего это необходимо? Для чего это необходимо? Киса, вот, посмотри. Понюхай, понюхай, понюхай. Если хочешь, понюхай. Для чего это необходимо? Трава. Большое количество клетчатки. Вот. Если вы кормите этим кормом раэлканин, пурина, хилс этими готовыми кормами вот. это одна сторона дела вот. а трава необходима для того, чтобы восполнить организм животного по каротину зелень, каротин, по витамин А затем клетчатка такая грубый довольно корм чтобы перистальтика кишечника улучшить перистальтику кишечника вывод каловых масс быстрее и лучше пойдет вот. ну и как бы разнообразить пищу не все это мясо мясо корм корм рыба рыба допустим имеется в виду в корме рыба рыба это вообще нельзя но я в дальнейшем скажу об этом а вот трава вот такой вот дело как и как лакомство и как лакомство идет она вот много функций вот я назвал клетчатка клетчатка каротин каротин и вот выведение на фоне клетчатки ну и плюс ко всему витамин Это ты на меня не ругайся ты на меня не ругайся вот и как значит Витамины, минеральные э, добавки и в, в, в организм пойдут э, в траве, содержатся. Вот так вот.